Всем привет! В этом видео разберем, как делать на Drupal 8 форум. Давайте зайдем на наш сайт, включим модуль форума. Модуль форума входит в Drupal 8, поэтому достаточно просто зайти в модуль и включить форум. Давайте найдем форум. Включаем модуль форума. Форум на Drupal 8 достаточно простой. Он позволяет сделать просто несколько тем, контейнеры для тем. Вы можете, конечно, расширять его. С помощью других модулей мы рассмотрим модули, которые расширяют возможности встроенного в Drupal форума. Но, в принципе, того, что есть в Drupal восьмом ведре, достаточно, например, сделать для какой-то технической поддержки небольшого сайта и небольшой компании, где у вас пользователь будет задавать вопросы, а будет на них отвечать. Так, модуль у нас включился. Заходим в структуру. У нас появился форум-топик в типе материалов. У нас появился в таксономии форумы. Давайте зайдем в, в таксономии форумы. Здесь вы видите, что это обычный словарь в таксономии. В нем хранятся наши контейнеры для форума. Контейнер это то, куда будут ходить наши темы форума. Вот вы видите контейнер. Также у нас есть отдельная настройка форумов. Давайте зайдем на страницу структура форумов. И здесь вы видите, что мы можем добавлять форумы, добавлять контейнеры. То есть мы создаем форумы-контейнеры через эту страницу, но все это будет храниться в таксономии и в типе материалов. То есть если вы, например, хотите что-то поменять, то меняйте на этой странице. Не нужно заходить в таксономию и менять там. Даже несмотря что там написано, что это форум. Все-таки лучше сделать через страницу настройки форума, чем напрямую через термины таксономии. Так, давайте создадим несколько форумов. Давайте у нас будет форум по PHP, форум по JavaScript, и скажем форум по jQuery. Сохраняем. Теперь мы можем сгруппировать наши форумы, например добавить какой-нибудь контейнер, назвать это программированием. Теперь вы видите, что здесь у нас написано, что это контейнер. Мы можем переместить контейнер вверх и вставить в него, вложить в него наши форумы. Сохраняем. Отлично. Теперь если мы зайдем страницу форма слэш форум, то мы увидим все форумы нашего сайта. Вы можете создать топик, то есть у нас есть контейнеры, в них ходят форумы, в форумах мы создаем топики, ну, то есть тему форума. Как видите, все довольно-таки просто, это довольно-таки простой форум, на нем можно создавать топики, можно комментировать человек задал какой-то вопрос по JavaScript, вы можете на него ответить. По сути, это обычный комментарий на тип материала форум. Можно отвечать, чтобы это был вложенный комментарий. Но все-таки вот просто. Обычно расширяют возможности форума с помощью модуля Advanced Forum. Сейчас, скорее всего, нет модуля для 8-го Drupal. -а. Но в скором будущем он появится, я думаю. Вот видите, пока есть только для седьмой версии, для шестой. Скоро, возможно, появится и для восьмой. Также, помимо основного друпаувского форума, есть и другой форум. Он сделан на основе Entity, на основе сущностей. Также как сделан коммерц для магазинов на основе сущностей, так есть и форум, называется Harmony. Он также сейчас для седьмой версии Drupal. позволяет использовать больше возможностей Drupal, то есть строить различные доступы к форуму на основе сущности. У нас, да, конечно, у нас есть сущность таксономии и материалов, материалов. но модуль Harmony Core представляет возможность расширять сущность форума таким образом, что другие модули знают, каким ваш форум образом устроен на основе Harmony, и он добавляет функционал. Добавлять функционал на основе Drupalского модуля форум довольно-таки сложно. Там все захардкожено, много шаблонов. Да, конечно, там все используется через views, выводится в списке, но все равно достаточно сложно что-то изменить. А Harmony Core позволяет настраивать очень гибко ваш форум, создавать правила на основе модуля rules, который мы рассмотрим позже, в общем, время покажет, какой из модулей Advanced Forum или Harmony будет более популярным со временем. Вы, возможно, через год, через два сможете посмотреть, сравнить статистику по количеству скачиваний этих форумов. Сейчас, конечно, Advanced Forum намного больше используется, чем Harmony. Но я думаю, со временем этот форум должен стать более популярным. Я думаю, на этом мы разобрались с форумами. Вы можете попробовать установить. Advanced Forum, если он появился для 8 версии, возможно какие-то другие модули появятся к тому времени, когда вы смотрите это видео. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мои видео, делайте хороший сайт, на Тропале.